Всем привет! В сегодняшнем обзоре я хочу рассказать о таком замечательном аниме, как «Нано». А перед началом просмотра подпишись на канал, поставь лайк и не забудь нажать на колокольчик. Всем приятного просмотра! Ребята, извиняюсь, я отсутствовал по некоторым причинам довольно долгое время, плюс заболел. Вот я сейчас вернулся и продолжаю делать свой контент. Ну что ж, начнем тогда. Аниме выходило с 2006 по 2007 год. В аниме 47 эпизодов по 23 минуты. Жанрами аниме являются музыка, драма, романтика, Сёдзи. Теперь расскажу немного о сюжете. Нана Каматсу, милая и наивная девушка, переезжает вслед за своим парнем Сёдзи в Токио, где надеется зажить с ним счастливой жизнью, о которой она всегда мечтала. В поезде на пути в Токио она знакомится с Наной Осаки, сильной и волевой девушкой, вокалисткой рок-группы, также переезжающей в Токио ради мечты стать профессиональным музыкантом. Они полные противоположности друг друга, но, будучи тесками, легко находят общий язык. Судьба сводит их уже в Токио на осмотре квартиры, которую каждая из них хотела бы снять. Девушки сильно ограничены в средствах, но найденный вариант просто отличный. Друг с другом они вроде бы ладят. Так почему бы не попробовать снять квартиру на двоих? Хоть аниме и не новое, но заранее говорю, его стоит посмотреть. В аниме очень классная музыка, хорошо проработанные персонажи, множество эмоций, которые с первых же серий приковывают к себе. А после просмотра нескольких серий сразу понимаешь, что это очень хорошая драма. Также в аниме присутствует юмор который на протяжении аниме был смешным в связи присутствия абсурдных ситуаций, происходящих вокруг Камацу. Ну и конечно есть довольно интересные и неожиданные повороты в аниме, о которых ты даже и не мог бы подумать. Однозначно могу сказать, что аниме Нана – это история с прекрасной атмосферой, включающая в себя отличную музыку, романтическая и драматическая составляющая. В данной истории мне очень нравится компания, собравшаяся вокруг Наны. Каждый стремится к развитию в чем бы то ни было и каждый поддерживает друг друга. За этими взаимоотношениями очень приятно наблюдать. Этот тайтл легко может зацепить и заинтересовать любителей романтики или хорошей музыки. К просмотру советую. А с вами был мистер Текра. Всем спасибо за просмотр. До скорого.